О, мой Отец Небесный, Что Ты оставил Сына, Чтобы спасти меня? Что есть во мне такого, Что Ты меня с любовью Ведешь к себе на небо, Хоть недостойная. Теж к себе на небо, хоть не достойная. Что есть во мне такого? Лишь только капля веры, Лишь слабая надежда на искорка любви. О мой Отец Небесный, как мне тебя прославить? И что могу отдать я взамен твоей крови? О, мой Отец Небесный, как мне тебя прославить? И что могу отдать я взамен твоей любви? Могу я только сердце свое отдать навеки, Могу я только скорби свои отдать. Любовь святая Опорой будет мне О, мой Отец небесный Возьми меня за руку И пусть любовь святая Редактор субтитров